С вами интернет-магазин «Инструмент-центр». Сегодня у нас в обзоры набор инструмента от компании Hans. Hans TK-94 на 94 предмета. Hans – профессиональный инструмент. Выпускаются наборы на острове Тайвань. Поставляется набор картоновая коробка. Такая свет подевается на сам кейс. То есть Очень хорошая полиграфия. Все хорошо, красиво сделано. Это все на подарок, конечно, хороший вариант. Указывается комплектация набора. Э, гарантия на наборы HANS пожизненная. И сзади э, комплектация наборов еще HANS различных модификаций. Вот здесь можете подобрать дополнительно. Э, важная информация на упаковке. Вы видите Professional Tools Kit, профессиональный инструмент. Указывается место, где э, сами наборы выпускаются. Это Остер принципе, Тайвань. В принципе, все. Ну, комплектация уже показывал. хотелось бы отметить, вот такие вот прокладки идут в наборах HANS, здесь вы видите полностью комплектация есть данного набора и э, хороший материал потому что обычно идут поролоновые но они быстро рвутся, здесь вот такая плотная прокладка которая ставится между крышками и здесь комплектация с номерами что есть в данном наборе начнем с трещоток две трещотки под одну четвертую дюйма и под одну вторую дюйма. И большая и маленькая. щетки здесь на 24 зуба идут. Это силовые. Есть флажок переключения право-влево, превес. Влево. Быстрый сброс. И имеется на трещотках вот такая вот шайба. Для чего она нужна? Как нам объяснили компании Hans, это вот одеваете выголовку. Допустим, трудонаступное место. Поставляете трещотку и прокручиваете ее просто пальцами. Вот. Переключим ее в другую сторону. То есть докручиваете пальцами, а потом дожимаете уже трещоткой. Трещотка под 1,2 дюйма, длина 265 мм. Рукоятка здесь полностью из пластика идет. Надписи на рукоятке Ханс на металле. Номер по каталогу. Ханс на пластике также имеется. Трещоточный механизм здесь разборной, трещотка разборная, то есть можно поменять саму трещотку внутри, трещоточный механизм или обслужить его. Также есть фиксация головок, то есть нажимаете кнопку, вставляете головку, и все, она уже держится, пока вы не нажмете. Трещотка под 1,4 дюйма также идет с монетой такой, уже показывал, также имеется на этой трещотке. Есть реверс, 24 зуба, длина трещотки 155 мм, рукоятка из пластика также идет. Надпись «Ханс» на металле, номер по каталогу, то есть трещотку данную можно найти в каталоге «Ханс». И надпись «Ханс» также имеется на рукоятке. Рукоятка здесь полностью из пластика. Отверточная рукоятка, длина 150 мм, ручка пластиковая, имеется представительный квадрат. Можете подсоединить трещотку. Получаем отвертку с реверсом, также удлинитель подставлять сюда. Применяется с битами, которые уже впрессованы в адаптер, под 1,4 дюйма. Или можете применять с головками под 1,4. Ну и также делать различные конструкции, одевать удлинители. Так, ну удлинители. Под 1,4 у нас три удлинителя, один гибкий, 150 мм для труднодоступных мест. В 108 наборах, кстати, они не идут. Только в 94. Удлинитель 50 мм и удлинитель 100 мм. Три удлинителя. Под 1,2 дюйма у нас два удлинителя 125 мм и удлинитель 250 мм. Также на в удлинителях надпись Ханс и номер по каталогу. И также на 125 тоже. Номер по каталогу и надпись Ханс на металле. С помощью такого переходника в наборе вы можете удлинитель 250 мм превратить Т-образный вороток для срывания или закручивания, дожимания гая. Также этот переходник вы можете использовать для перехода с 3-восьмых на 1 вторую. В 3-восьмых трещотки в наборе нет или воротка, то есть это у кого есть дополнительно... Вне набора. Два кардана. Одна четвертая и одна вторая. Карданы здесь склепаны. То есть, но ну, здесь вот не винты стоят, а заклепки. И внутри вот этот вот карданчик, не карданчик, который скрепляет квадрат кардан. Он из хромо стали. Ну, качественно сделано. вопросов. И Т-образный вороток под одну четвертую Сама головка идет с данной стали Черного цвета, видите То есть усиленная Две свечные головки на 16 и 21 мм Внутри у нас резиновые вставки Для того, чтобы свеча не выпадала при отключении И набор Г-образных ключей шестигранных Три ключа Теперь по головкам. на наборе короткие головки и головки длинные. Шестигранный профиль. Под 1,4 у нас 13 штук. Вот они, головки. И под 1,2 ряд 18 штук. Самая маленькая у нас идет 4 мм, 1,4 дюйма. 1,4 у нас самая большая 14. Под 1,2 дюйма самая маленькая на 10. И самая большая 32 мм. Головка здесь на 32, увесистая. Весит у нас 249 грамм. Как видите, она полностью гладкая. Верхняя часть идет отполированная глянцевая. И нижняя идет матовая. 32 миллиметра. Логотип Hans, надпись Hans и номер по каталогу. Каких-то насечек, как обычно делают, разделяют головку на две части. Здесь нет, полностью отполированная гладкая идет. Верхняя крышка, набор бит. Под 1,2 дюйма и под 1,4, которые уже идут с адаптера. Под 1,4 дюйма у нас 17 бит. Крестовые биты Torx. Вот они. Шестигранные биты. Шлицевые и крестовые. И под 1 вторую дюйма также шестигранные, крестовые, шлицевые и биты TORX. Биты, которые под 1,2 дюйма, они используются с переходником. Вот такой вот адаптер идет в комплекте. Вставляете нужную биту. Потом подсоединяете сюда. Длинитель можно. Также трещотку. Вот такая конструкция. Все биты здесь по номерам подписаны. То есть на пластике есть номер, нумерация и, допустим, если крестовая, вот здесь H 2 Здесь подписаны по, по ячейкам, где они лежат. Также подписаны головки на пластике. Вот имеется нумерация. И все остальное здесь без, без надписей. Головки длинные. Общее количество здесь их 12 штук. Самая маленькая у нас на 6 мм. И самая большая на 19 С комплектацией все. Материал изготовления. Хромбонадевая сталь. По нанесению защитного покрытия здесь половина на половину. То есть вы видите и матовая и глянцевая часть. Сказать, что это полностью глянцевый инструмент? Нет. и глянцевые, допустим, удлинитель, покрытие матовое. Состоит кейс из двух частей, скрепляет его широкая пластиковая зависа. Закрепление инструмента в верхней крышки. Сейчас мы доведем все до конца, что мы брали. Закрываем, видите, все держится на местах. Но было поведительно, бы что у профессионального инструмента что-то выпадает, допустим, при, при закрывании набора. Чего нет в 94-х наборах? Часто спрашивают. Здесь шестигранный профиль и нет головок торкс. Головки торкс это вот битый торкс. Есть такие головки внутренний профиль. Их наборе нет. Кому нужны головки торкс, э, вернее головки торкс, да, то присмотрите 108-м набором. ТК-108 называется. То есть вы выбираете фирму ХАНС. Габариты кейса. Вес 6,3 кг. Ширина 38 см, длина 29,5 см и высота кейса 8 см. Запирание на пластиковые защелки, такие горизонтальные. Кейс темно-зеленого цвета, логотип и надпись Hans на верхней крышке. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До свидания.